Привет! На трубке Антон. Лего-конструктор, который с каждым годом продолжает развиваться. Люди придумывают все новые и новые конструкции, до которых вообще непонятно, как они дошли. Особенно это относится к оружиям и их репликам. Как вы понимаете, именно об этом сегодня и пойдет речь. Желаю вам приятного просмотра! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, а также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей, и айда оценить годный контент!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 Отсюда, к слову, цифра 61 в его названии. Из фишек этой модели сразу же хочется отметить ее чуть ли не идеальную схожесть по внешнему виду. Как ни странно, Лего-модель действительно в точности повторяет оригинал. Во-вторых, мне зашел съемные магазины, и возможность заряжать его патронами, а также вот эта насадка, которая я не знаю для чего используется. Хоть пистолет-пулемет из Лего и не стреляет по-настоящему, он все равно заслуживает внимания, согласитесь.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 А это очень крутая снайперская винтовка, которую долгое время конструировали из деталек Лего. Вот смотрю я на нее и не могу даже представить, сколько сил и времени было вложено в создание такой красоты. Перед вами безупречная реплика британской крупнокалиберной снайперки, предназначенной для уничтожения и выведения из строя легкобронированной техники, разных вертолетов, роботов и тому подобного. Правда, в случае с Лего-репликой мы не ставим перед собой такие цели, а обходимся выстрелами по самодельным, все тем же Лего-мишеням. Но ведь и их винтовка эффектно сносит. Ее внешний вид я бы оценил на 10 баллов, способность стрелять тоже на 10. А какую оценку поставили бы вы? Теперь я поведаю вам о созданной в Штатах в 2016 году самой легкой на тот момент полуавтоматической винтовке. Модель пользовалась спросом в том числе из-за того, что ее разработчикам удалось уместить мощь крупнокалиберного оружия в относительно компактной и легкой винтовке. Модель, которую вы видите, иллюстрирует всю вариативность и крутость оригинала. То, что на винтовку можно было нацепить любой необходимый прицел, подобрать подходящую насадку, сама по себе она была очень удобна в эксплуатировании. В общем, настоящая конфетка, а не оружие. Ну а то, как стреляет эта красотка, посмотрите сами. Это вообще что-то с чем-то.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 Хотя знаете, походу мне придется забрать все свои слова про резинки обратно, поскольку следующий проект, а если говорить точнее, то вот этот миниган заставляет меня поверить в обратное. Он сделан исключительно из деталей конструктора и стреляет просто настоящий тьмой резинок. Причем вылетают они с такой скоростью, что даже в слоу мое это кажется чем-то безумно быстрым.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 Не уверен, есть ли такая же опция у лего-игрушки, но смотрится она очень уверенно и здорово. Следующее оружие называется «Тяжелый дробовик», и оно пришло к нам прямиком из Фортнайта. Сказать честно, я до конца не знаю, то ли оно все еще есть в игре, то ли его убрали оттуда. Слишком много с этим путаницы. Но что я знаю наверняка, так это то, что когда оно было, пушка являлась очень сильной и в каком-то смысле даже имбалансной. У дробовика был урон куда больше, чем у остальных таких же моделей. А эта пушка пришла к нам прямиком из игры Warface. Она называется sap 6 и представляет собой помповый дробовик Медика. Обладает уникальным коллиматорным прицелом, повышающим скорость перехода в режим прицеливания и снижающим разброс. Хорошая скорострельность и высокий урон делают sap 6 одним из лучших помповых дробовиков в игре. Судя по этому видосу в жизни, лего-моделька тоже не уступает конкурентам и смотрится как минимум супер достойно. Данное оружие я вообще понятия не имею, как мне нужно комментировать. Это что-то уже более продуманное, с электромоторчиком, делающим выстрелы с одинаковой задержкой. Внешне пушка смотрится как-то громоздко, но в то же время стильно и футуристично. Желтый цвет тоже шикарно вписывается в эту тему. В общем, я бы с такой точной был бы не против поиграть. Как минимум разок, а дальше посмотрим. А вы? Или вам подобные большие пушки не заходят?